таких вот кормушек раньше было не знаю, на каждый километра 4 навесы были построены в вот одном месте, я помню, галечник был сделан сейчас единственное наверное, уцелевшее на нашей зоне осталось, и то производственный участок одно время был все сгнило УАЗик будет. Я что слез-то с коня, просто мы спрятались. Просто что увидели УАЗик. УАЗик проехал, да, Ворон? Вон там он, короче, едет. А мы поедем в другую сторону, значит. Пусть едет. Он нас видел, что мы в другую сторону ехали. В общем, вот такие раньше кормушки были по лесам. Веники вязались, сено закладывалось. Сейчас ничего не надо, только денежки. Животным перечисляют, потом на счет они сами покупают сено. У фермеров они тут косят выходит говорит на тебе три тюка мне оставь денег он оставляет хожу в общем пешком шарюсь по лесу иду вот этой тропой вот тут она расходится туда и туда тропы видимо старые хорошо набиты там он берез он то. Козел ходит, все чешется он. Сейчас подошел, посмотрел. В общем, в следующем сезоне, наверное, тут фотоловушку я поставлю на пересечении как раз. Интересное место. Фух. А я пошел туда. Ищем крупного зверя. Коня привязал. А то вдруг найдем, они раздерутся. И это и некогда общем, мне с ним возиться сегодня поэтому я пошел пешком ворон кушает у меня травку где-то тоже камыш кусты ни черта не видно уходим ищем козел стоит, рога здоровенные то ли это тот мой которого все снимаю трофея то ли это другой вроде другой еще на удалении хоть как-то видно приближать начинаю все размывается уже хороший живет вот, в общем березка одна сломана листик уже зажелтил березка сломана листики еще зеленые значит мы движемся в, в правильном направлении Фейчик мой. Вот тоже довольно свежая. Береза заломана. Огромная лось тут. Огромная лось. Камера уже, в общем, плохо видит. Мамка с козлятами и козел рогатый идет. Козел наверное, этот которого я только что снимал, напугал. Мой большой трофейный. маленькие рожки вот которые слева но прогоняет стою на открытом привязаться некуда сейчас попробую подвязать коня может еще что-нибудь сниму Это так сильно дрожит Лисенок мышей ловит. Сейчас прыгать будет. Попробую. Типа ближе. Нечка бежала низом. Короче, туда убежала.